Друзья, приветствую, добро пожаловать на мой канал по заработку в интернете, я ведущий Давидов Денис, подпишитесь, колокольчик нажмите. В этом видео мы а, на, а, так, так, разберем сегодня интересную тему CoinMarketCap, расскажу а, полностью весь гайд, как им пользоваться. А, это видео будет очень полезно новичкам и даже опытным пользователям, возможно вы для себя что-то найдете интересное и новое, поэтому погнали. В общем, CoinMarketCap, Что у нас есть интересного на сайте? Я вам проведу такой небольшой гайд по сайту, как ориентироваться здесь. Вам, думаю, будет это полезно. Что интересного? Какие фишки можно здесь найти на данном сайте? Может быть, быть, может быть, может быть. Вы пользуетесь данным сайтом где-то уже несколько лет, но не знаете крутых функций, классных, классных кнопок. Погнали. Давайте по порядку. Начнем. Смотрите, здесь есть у нас разные разные есть у нас валюты то есть вы можете выбрать допустим к примеру рубли допустим давайте выберем рубли так вот выбрали русский рубль теперь все валюты у нас отображается исключительно исключительно отображается у нас эквивалентно рублю да с этим понятно может быть вы ориентируетесь лучше в рублях поэтому это тоже интересная такая функция вот. Также можно в евро, также можно в э, любой другой валюте, тут их много очень представлено и так далее. То есть тоже интересная такая функция. Вот что еще, тут есть такая кнопочка ⁇ День ⁇ -ночь ⁇ Можно переключать панель на удобную вам э, цветовую гамму, ночную, либо дневную. Также тут множество языков есть, которые вы можете использовать. Вот, что дальше, здесь вы, можете, здесь вы можете зарегистрироваться и вести здесь портфолио свое личное, то есть вы, допустим, какие-то монетки покупаете, вы хотите вести статистику, можно статистику вести в Excel, можно вести статистику прямо в CoinMarketCap и вносить какие-то пометки, но для того, чтобы пользоваться данным портфолио, вам необходим, конечно же, здесь аккаунт. Вот, как выглядит портфолио. То есть я конкретно данным портфолио не пользуюсь, мне удобно в Excel-таблице. Но, тем не менее, имейте в виду, здесь тоже можно вести учет. Я просто давно как-то начинал, сейчас я здесь не веду, честно. Мне здесь неудобно, хотя многим нравится. То есть вы можете сюда вносить валюты разные, добавлять транзакции, что вы покупали, что вы продавали. Вот, с этим, я думаю, ясно, да? То есть это можно использовать... И отслеживать динамику своего портфеля через данную функцию. Но для тех, кто здесь зарегистрирован, доступна она. Дальше погнали. Какие еще есть функции и возможности у тех, кто зарегистрируется в CoinMarketCap? Вы можете добавлять валюты в избранное. Вот, к примеру, давайте возьмем валютку, любую, допустим, Swap. А обратите внимание, сейчас у данной валюты 128 тысяч фолловеров, так сказать, да, тех людей, которые следят за данной монетой в CoinMarketCap, то есть они ее добавили в избранное себе, да, в чем преимущество данной функции, допустим, вы смотрите, отслеживаете какие-то новости, вы следите за какими-то валютами, вас интересуют исключительно определенные криптовалюты, токены, вы их можете добавлять в эту кнопочку, нажав звездочку, дальше они переключаются вам сюда, в избранное, и всех этих фаворитов вы можете здесь отслеживать в удобном вам списке, то есть такая вот функция так, погнали дальше, что еще такого интересного рассказать, тут в общем уведомления какие обновления CoinMarketCap вносит то есть здесь они отображаются здесь тоже обновления различные ранжируются на верхней панели, с этим понятно, да так, погнали дальше я вот такую кнопку в общем желтую на курсор поставил думаю вам будет очень даже удобно так, давайте по верхней части сайта пробежимся. Здесь отображается, какой сейчас, какая сейчас цена на газ. То есть вы тоже можете мониторить, какая, допустим, у эфира сейчас стоимость на газ. Стоит ли использовать эфир в данный момент? Может быть, дорогие комиссии, и стоит побременить немного, использовать эфир, и либо передавать внутри э, данной сети там, токены и так далее. То есть здесь можно отображать, ну, отслеживать цену за газ. Вот. То есть сейчас за газ, цена за газ очень даже. Ничего, ну потому что эфир просел, и многие ну, и вообще в целом крипторынок на момент записи немножечко корректируется. Вот, поэтому э, комиссии на газ классные. Также вы здесь можете отслеживать доминацию биткоина по отношению к альткоинам, доминацию эфириума по отношению к биткоину. То есть мы видим, да, 50,1 э, доминации биткоина э, процентов занимает биткоин. Эфириум по отношению к биткоину занимает 14%, 14,4%. Вот тут можно это все дело тоже отслеживать. И мониторить, когда, допустим, там глобальный арт-сезон. Тоже можно по данной отметке тоже как-то ориентироваться. Здесь у нас капитализация э, общего рынка. То есть мы можем нажать на данную вкладку, и мы можем увидеть, сколько всего на данный момент сейчас проинвестировано в рынок. То есть проинвестировано всего уже около 2 триллионов долларов включая инвестиции в биткоин, в альткоин и так далее. То есть это общий график капитализации всего крипторынка. Здесь можно это все отслеживать. Это изменения за 24 часа и так далее. Здесь также отображается, сколько всего криптовалют на данный момент, на данном агрегаторе CoinMarketCap есть в статистике. 9440 криптовалют. Конечно же, это недалеко не все. Бирж на данный момент здесь 368. Вот, с этим ясно. да? Погнали дальше. Здесь вы можете что еще отслеживать. В разделе Coin криптовалюты вы можете... Отслеж... Сейчас я переключусь на русский язык и продолжу. Так, в разделе криптовалюты вы можете отслеживать рейтинг. Ну, то есть рейтинг это то, где мы сейчас находимся. То, где мы сейчас находимся. То есть главная страница. Глобальные графики. То есть здесь статистика конкретно по по различным индикаторам, то есть общая рыночная капитализация, общая рыночная капитализация альткоинов, процент от общей рыночной капитализации, конкретно доминирование, то есть график доминации биткоина. То есть здесь тоже это можно все дело следить. Ну и соответственно здесь отображаются конкретные графики по определенным позициям. Эфир, Binance Coin, Ripple, коин, тезер, Bitcoin и так далее. С этим разделом понятно. Погнали дальше. Fiat Rankings. Здесь в данном разделе конкретно отображается соотношение э, в деньгах, у какой валюты сконцентрировано больше всего денег. То есть на данный момент по капитализации первое место занимает китайский юань. Дальше идет доллар, дальше евро, японская иена, дальше фунт стерлинг и так далее, биткоин находится на 14 позиции вот, погнали дальше Компании ratings, то есть рейтинг конкретной компании здесь отображается, какая капитализация у той или иной компании и на данный момент мы видим, что биткоин находится на общей капитализации если сравнить со всеми компаниями на 6-й позиции здесь можно эту всю статистику тоже отслеживать исключительно э, топы фондового рынка и какие-то определенные криптовалюты. Также в разделе вот здесь я не сказал, вы можете также использовать биткоин по отношению к другим криптовалютам. В качестве главной единицы вы можете э, конкретно отслеживать стоимость той или иной криптовалюты в биткоинах, в Сатош. Вот Многим это удобно. Мне, конечно, не очень удобно. Я больше ориентируюсь в долларах. Думаю, вы тоже. Дальше у нас кнопка Spotlight. Что она означает? Это очень интересная функция. Вот реально. Здесь много, в общем, интересной информации сконцентрирована. Допустим, какая именно. Какие конкретно проекты сейчас в тренде. Конкретно по запросам, по поискам и так далее. В тренде сейчас такие криптовалюты. Вы можете легко тоже отслеживать определенные интересы людей на крипторынке. Это как бы достаточно интересная функция, которая вам, э, допустим, вы там выпали из рынка, к примеру, на неделю, на две, и вы не знаете, что конкретно сейчас в тренде, куда люди сейчас э, пристально обращают внимание, ну, какие больше всего позиции они набирают в поиске. Поэтому вы можете быстро сориентироваться, что сейчас в рынке, на, самом, на, на данный момент в топе ну не в том плане в топе в цене а конкретно по интересам дальше здесь у нас интересный раздел а, наиболее вырос а, выросшие в цене монеты то есть вы можете отслеживать какие валют, а, валюты за последние сутки выросли на сколько всего процентов вы видим да то есть какой-то щиткой вырос на 900 процентов практически за сутки какую то future x coin вырос на 590 ну в основном конечно здесь валюты сконцентрированы с маленькой капитализацией и очень много среди них таких слабых монеток которые могут пропампить э, даже с небольшой суммой, там вплоть, там тысячи долларов могут решить вопрос пампа понимаете да? поэтому тут нужно тоже это все дело конкретно в данной валюте в определенной отслеживать какой у нее о рыночная капитализация, какой объем торгов на бирже и так далее. То есть, ну, дальше я по этому моменту вам пробегусь. Вот, ну, вообще, в целом, имейте в виду, такой вот интересный тоже у нас раздел есть, Sport Light. вы можете здесь, сейчас переключусь на английский, вы здесь можете отслеживать, в общем, лидеров по росту, вы здесь можете отслеживать лидеров по, лузеров по росту, да, к примеру, каким образом этот раздел может помочь? Допустим, вы смотрите, кто сейчас в течение суток очень сильно просел. Соответственно, можно на них частично, на какие-то валютки обратить внимание, чтобы где-то что-то откупить и чтобы э, заработать на этом отскоке. Но опять же, среди этого списка, имейте в виду, очень много, конечно же, каких-то провальных проектов, какие-то, допустим, внутри проекта взломы там произошли и так далее, и на фоне этого негативные новости и так далее. То есть это нужно заходить на сам проект, смотреть, какие у него новости в Телеграме и так далее. То есть это не то, что там нужно сразу бежать и поголовно все покупать, но вообще в целом, как бы, интересный такой индикатор, я тоже на него иногда обращаю внимание, он позволяет мне, какую-то может увидеть ту монетку, которая мне интересовала, и купить ее по очень привлекательной цене. Это очень интересная такая вот функция. Также, ребята, раз мы уж об этом заговорили, давайте вам еще интересную, тоже расскажу такую классную функцию. Возможно, вы ей тоже пользуетесь, может быть, нет. Допустим, вы выбираете, добавляете монетки конкретно в избранное, или не обязательно. Дальше вы нажимаете, к примеру, на 24 часа или на неделю, и, соответственно, вы Таким способом сортируете монеты, которые больше всего показали рост в течение суток, либо же наоборот, в течение суток меньше всего э, дали прирост или там, вовсе скатили цене. Соответственно, вам такой данный, данная сортировка вам позволит найти какую-то интересную монетку и прикупить ее выгодно. Также можно это на, недельном, на недельной статистике на недельной статистике искать информацию полезную вам и так далее. Сортировать таким образом можно конкретные монеты для того, чтобы купить выгодно. Также вы можете сортировать это по общей капитализации, у какой монетки самая большая капитализация, у какой монетки самая маленькая капитализация. Бывает капитализация не отображается, потому что статистика еще не полностью интегрировалась в CoinMarketCap. То есть это конкретно отношение с CoinMarketCap и конкретно с проектом. Дальше. Вы можете также отслеживать общий объем монет на рынке. Тоже можете классифицировать данный раздел под себя. К примеру, у проекта очень много, очень много, ну, цирку, в общей циркуляции много монет. Соответственно, вам будет данная сортировка показывать, каких монет больше всего у какого проекта. Вот. Так, погнали дальше. Что у нас еще в данном разделе? Спот... Спот... Uh, uh, так, прожектор. Так, спот он называется. Какие у нас есть интересные здесь тоже индикаторы? Самый посещаемый, вот, кстати. Самый посещаемый это тоже интересный индикатор, который позволит вам найти то, что людям сейчас интересно, и то, что сейчас ищут большинство и таким образом определить какие-то интересные для себя тоже для своего портфеля монеты или допустим недавно добавленный тоже офигенный раздел к примеру какие-то проекты развиваются какие-то проекты э, становятся лучше и приходит время партнериться с coin market cup их листят соответственно после листинга молодых проектов coin market cup может последовать дальнейшие еще листинги или рост в целом вообще в дальнейшем поэтому тоже это интересный такой момент за которым нужно следить. Ну, как правило, если монетки сюда уже попали, то, как правило, они уже на иксах. Ну, в некоторых случаях нет. Это тоже интересный такой индикатор. Можно тоже отслеживать конкретно какие-то интересующие вас монеты. То есть в этом видео я не буду вам рассказывать по каким-то определенным монетам. То есть исключительно моя задача показать вам, как использовать максимально выгодно данный сайт CoinMarketCap. Что интересного еще можно здесь найти на данном сайте что это у нас за кнопочка такая а кстати это тоже интересная такая вот функция то есть история скриншота вы можете в любом за любой год за любой месяц посмотреть какова цена была в тот или иной период допустим возьмем давайте к примеру 2018 год 4 февраля или давайте возьмем допустим не 4 февраля а возьмем Сегодня у нас 25 апреля, возьмем, к примеру, 22 апреля 2018 года, Три года назад, что было, какой, какие цены были у криптовалют? мы видим, да, то есть биткоин был 8000 долларов, эфир был 620, EOS был 11 долларов и так далее, то есть как бы многим это для работы, кто-то ведет, может, какие-то сайты, может, какие-то блоги, видосы делает и так далее, может, кому-то это интересная информация для собственной аналитики, необходимо поэтому такая вот есть тоже интересная здесь кнопка разделе криптовалюты скриншоты можно любую цену найти за любой период погнали дальше что у нас здесь есть в разделе exchange вы можете нажать spot и увидеть какие э, есть биржи на данном агрегаторе coin market cup как, на какие э, вернее биржи со, ну, в общем статистика данных бирж есть здесь coin market Cap и здесь можно увидеть в общем тоже информацию по Общий рейтинг, можно видеть объем торгов за сутки, уровень ликвидности, посещение, посещение и так далее. Сколько монет в наличии есть, какие есть фиатные валюты во время торговли и так далее. То есть тут можно тоже искать для себя интересную информацию по разным биржам. И таким образом можно тоже их здесь сортировать от меньшего к большему или от большего к меньшему. Также у нас есть раздел деривативы. Какие биржи работают с деривативами, где можно торговать. Именно с данным инструментом здесь у нас тоже отображается в данном разделе конкретные биржи, которые это поддерживают. Дальше у нас есть децентрализованные биржи. Тоже какие есть децентрализованные биржи на рынке. И то же самое, уровень, ну, объем торгов за сутки и так далее. В общем когда был запуск данной децентрализованной биржи. Сейчас, секундочку, надо перевести вот эти два, несколько разделов. Я хочу сам вот, для себя лично понять, что конкретно здесь подразумевает. А, ну вот тут отображается тип конкретно. Есть а, а, в стиле биржи, в стиле а, Uniswap, а есть именно такие полноценные децентрализованные биржи, где можно купить, продать. Ну, то есть с котировками, да. Вот. Этот раздел я, честно, не могу до конца понять, что он означает, ну и как бы, и пофиг. Погнали дальше. Кредитование. А, здесь предоставляет конкретные биржи кредитования, то есть это у нас а, Compound, Venus и AV. То есть можно тоже в разделе Exchange такую находить для себя информацию относительно разных бирж. В разделе NFT можно находить различные... NFT коллекции, которые сейчас на данный момент в продаже. Их также можно добавлять в избранные. А нет, это только криптовалюта, можно добавлять в избранные. В общем, здесь вы можете находить различные коллекции. На данный момент все вы знаете, что криптопанки это самая популярная коллекция среди NFT. И стоит она ну, просто сумасшедших денег. 260 миллиардов долларов стоимость данной коллекции. Сколько было за весь период продаж, сколько, в общем, было продаж в течение недели и так далее. То есть здесь можно конкретно по данным рынкам ориентироваться. NFT какого направления сейчас больше всего в тренде. Также вы здесь можете конкретно в разделе assets отдельные NFT находить по которым и ведутся, допустим, продажи, статистика стоимости той или иной NFT-шки. То есть здесь CoinMarketCap тоже есть данная статистика. Но, конечно, это не самый лучший сайт, где можно отслеживать NFT-шки. Можно их отслеживать, допустим, на такой площадке, как был Можно их отслеживать на OpenSea. То есть там больше гораздо статистики. Но как бы в CoinMarketCap тоже, по крайней мере, есть такая вот ну, интересная статистика по NFT арт искусству дальше здесь у нас есть раздел портфолио я, а в принципе про него я вам рассказывал здесь у нас watch list это то куда мы добавляем какие-то интересующие нас монеты здесь в разделе календарь тоже кстати интересно много функций классный допустим вы можете нажать на event календарь и можете отслеживать определенные различные мероприятия которые в тот или иной период в ближайшее время будут будут будут в общем Завтра у нас мероприятие по тома ну, по эфиру какое-то будет мероприятие и по разным другим монетам. И можно таким образом тоже э, спекулировать на рынке. То есть вы можете дальше эти мероприятия в данном разделе классифицировать по следующим э, моментам. Сейчас я переведу на это на русский язык. Допустим, интеграция. Что относится к интеграции? Нет событий по данной теме. Обновления технического документа нету. Другие какие-то мероприятия проводят, разные проекты э, относительно фарминга и стейкинга и так далее. То есть здесь можно брендинг, здесь можно вот эти все события сортировать. Дальше, что у нас еще интересного есть такого на сайте CoinMarketCap. <coughs> здесь у нас есть... Календар ICO-проектов, ICO-проекты, которые будут собирать в ближайшее время деньги или будут анонсировать свои, или наоборот, собирают сейчас деньги, или которые будут в планах проводить токен-сейлы. То есть здесь можно в данном разделе тоже это все отслеживать. Так, погнали дальше, что у нас еще тут интересного есть. Здесь у нас есть конвертер, вы можете конвертировать любую криптовалюту на другую, соответственно, получать какие-то для себя значения. Вы можете выбрать, допустим, какую-то даже фиатную валюту. Вы можете выбрать любую валюту, которая вам вас интересует, любую, допустим, палька дот и, допустим, там я не знаю. Давайте возьмем. Давайте возьмем э, биткоин, да, к примеру. Здесь вы указываете, к примеру, 10 палька дот. Сколько это будет в биткоинах? То есть вы здесь можете тоже использовать. Данную интересную функцию Популярные валюты, которые используют люди Здесь тоже отображается Возможно, вы найдете что-то для себя Вот, тоже интересная такая функция То есть мобильное приложение у них также есть Вы можете скачать себе на телефон CoinMarketCap И пользоваться именно там Также у нас у них есть собственный В общем, такой интернет-блокчейн-эксплойер Вы можете любую транзакцию вбить сюда И отследить, как у нее дела Либо это в сети биткоина, либо это в сети эфира Лайткоина или Binance Coin. Исключительно 4 данной сети здесь доступно. Также здесь есть у них интересная функция. Так, Interest. Что это значит? <coughs> а, это, это тоже интересная такая функция. Сейчас я не расскажу. То есть вы можете от э, хранения своей крипты получать дивиденды. И какие конкретно площадки предоставляют данную возможность, под какой процент. Ну, площадки те, которые мне лично знакомы, это crypto.com, туда можно стейкать свои стейблкоины, потом я дальше знаю. Так, компаунд конкретно мне знаком, В. То есть вы можете по разной сети отслеживать различные инструменты. По разной сети вы можете отслеживать, допустим, сети эфира, какие есть инструменты, в сети биткоина и так далее. Допустим, компаунд. Я знаю, насколько, насколько я знаю, компаунд это надежное инвестирование. Плюс вы здесь можете отслеживать конкретно э, децентрализованный вид это или нет. Это тоже очень важно. Также вы можете отслеживать здесь, какое процент, процентное соотношение инвестирования ваших стейблкоинов, вашей криптовалюты в тот или иной инструмент. То есть вы можете здесь отслеживать, за какой период доходность, за 90 дней, за 30 дней, годовые и так далее. Здесь это все, можно найти статистику в данном разделе. Напомню еще раз, находится в разделе «Interest». Также вы можете найти э, работу себе э, в данной компании CoinMarketCap. То есть тут требуется много различных менеджеров, специалистов в области маркетинга, разработчиков и так далее. Здесь также вы можете найти еще ну, э, календарь мероприятий, подписаться на новости. В общем, все самое важное я вам, в принципе, рассказал. Погнали дальше по конкретно валютам. Что еще нужно знать? То есть здесь отображается рейтинг валюты, здесь отображается э, маркировка валюты и так далее. Здесь общая цена, природа за день, природа за неделю, общая капитализация, сколько сейчас, вернее... Как изменялась капитализация в течение суток? Сколько всего в обращении монет? Допустим, Панкинг СВАП. Что еще такого интересного, допустим, можно, нажав на данную валюту, найти вам для своего анализа? <coughs> так, здесь вы можете найти... В принципе, это у каждой валюты все однотипно. Вы можете найти здесь социальные сети, где обсуждается данный проект новости, медиум, твиттер и так далее. Чат вы можете найти у каждого люты в телеграм-канале или дискорд чаще всего. Также вы можете найти смарт-контракт э, данного проекта. Вот. Также вы можете по данным тегам понять, к какому фундаменталу конкретно тот или иной проект относится. Допустим, это относится к децентрализованным биржам, DeFi, Farming, общем, Binance, Smart Chain и построено на блокчейне Binance Chain. У каждой валюты разные теки. Здесь вы отслеживаете, в общем, капитализацию. Здесь как изменялась капитализация в течение суток. Здесь вы можете отслеживать, в общем, средняя стоимость. Здесь вы можете отслеживать общее обращение, сколько всего сейчас на данный момент монет, будет ли разблокировка или не будет. Вот. Здесь вы можете, в общем... В разделе Маркет смотреть, где торгуются данные криптовалюты. Здесь вы можете в разделе История отслеживать стоимость данной валюты в течение определенного. В течение ее всей истории появления на CoinMarketCap. Вот здесь вы можете смотреть, где можно хранить ту или иную валюту, в MetaMask, в Вейджере, в Binance в Chain, в Валете, Новости, социальные сети, рейтинги и так далее, аналитика. Здесь можно это все интересно отслеживать. Давайте сейчас перейдем на другую валюту, посмотрим, что еще интересного там тоже есть у других монет. Любую возьмем, к примеру, давайте. Давайте возьмем, к примеру, так. Давайте возьмем валюту Graph. За что он отвечает? Он отвечает за искусственный интеллект, Binance Smart Chain, DeFi, в общем, построенная на Solana Ecosystem. В общем, мы видим, что много тегов, по названию различных фондов, то есть это значит, что сюда фонды инвестируют в данную криптовалюту. Мы видим Coinbase Ventures, мы видим также другие названия фондов. Это говорит тоже о том, что валюты многие интересуются. Также здесь комьюнити, Telegram, White Paper. У каждого проекта тоже, нажав на любую крипту, здесь вы можете найти. Также еще немаловажный момент, что бывает в обращении столько-то монет и процентовка, сколько всего на данный момент разблокировано, и сколько всего будет в, по конечному итогу данных монет в обращении. То есть мы видим, что здесь будет еще очень много валют разблокироваться в процессе, и за этой информацией нужно следить в Телеграме. Когда будет разблокировка, возможно, это разблокирует определенную какую-то часть монет, и цена немного может скорректироваться. То есть этот момент тоже нужно учитывать. Поэтому всегда рекомендую, допустим, если вы какую-то валюту приобретаете, не приобретать на всю котлету, если, допустим, в разблокировке всего, там, к примеру, 5 или 10%, к примеру, через неделю разблокируют какую то и процент, и эту валюту могут немножко там подслить, соответственно, будет коррекция, и вы попадете в этот не очень благоприятный момент для покупки, поэтому тоже этот момент нужно всегда учитывать. При входе в ту или иную валюту следите в Телеграме, но, новости, анонсы, задайте там вопрос, когда будет разблокировка, то есть... Тоже такой момент учитывайте. Здесь в разделе у нас, здесь вы можете отслеживать, как относится к данной валюте на данный момент. Вот, здесь вы можете конкретно отслеживать. У каждой абсолютно валюты это все идентично. Цена, как изменялась за последние сутки, объем торгов в течение суток, доминация на рынке. Какая конкретно у данной крипты рейтинг на рынке, рыночная капитализация в общем, вчерашний объем. Вот, здесь вы можете отслеживать а, общий рост данной криптовалюты в течение двух месяцев. Или же вы можете, допустим, вы зашли, к примеру, в любую криптовалюту, давайте возьмем любую, друг, любую крипту, которая сейчас, к примеру, очень сильно выросла. Допустим, давайте Чиллс возьмем. Мы можем здесь перейти в конец сайта и увидеть, что данная криптовалюта за все время выросла аж, за в течение двух лет выросла аж на 10 тысяч процентов. Вот, к примеру, бывает люди видят какую-то цену, а, как бы меньше доллара, круто, сейчас до доллара дорастет. Не разобравшись в фундаментали, не посмотрев этот пик общего прироста, некоторые бывают покупают валюту, а она потом идет просто вниз, потому что она и так уже сделала там 250 тысяч иксов понимаете тоже за этим моментом нужно тоже отслеживать сколько всего валюта дала прирост это тоже очень немаловажный момент также у любой валюты есть биржа, где она торгуется здесь вы можете это все тело отслеживать а здесь confidence что это значит это конкретно ликвидность какая ликвидность на данный момент на данной бирже а, вот такие дела Бывают такие прочерки, это говорит о том, что сейчас идут либо какие-то переговоры, либо, либо, либо, возможно, делистить буду данную монету. То есть это тоже нужно учитывать, в некоторых случаях это бывает. Вот. В целом, я думаю, вам э, достаточно данной информации. Смотрите, еще в конце сайта, что еще есть интересного, что вам может быть полезно. Их не социальные ресурсы, Instagram, Twitter, Twitter. Э, Подпишитесь туда, чтобы быть в курсе последних новостей. Тут можно, можете приложухи все скачать. В общем, здесь, кстати, раздел у них есть «Ответы на популярные вопросы». Кстати, тоже интересный раздел, рекомендую тоже почитать. Очень много различных вопросов здесь, и на которые, на ответы, на которые можно найти ответы. Так, техподдержка. В принципе, все. А, кстати, карта сайта. Вы можете в разделе карта сайта найти любое, что вас на данный момент интересует по алфавиту. Все, друзья, на этом все. Ставьте лайк или дизлайк, было полезно вам видео или бесполезно. Комментируйте. До скорой встреч на канале. Увидимся в скором будущем. Но успешных вам инвестиций. Всем пока-пока.